Здравствуйте, люди! Я расскажу вам о том, почему же на этом белом свете происходят разнообразные различные войны. На самом деле ни одна война не начинается из-за и корыстных выгодных целей. Всякая война начинается прежде всего из-за согласий, из-за недопонимания и недоверия. Поэтому, если не вы не хотите войну вокруг себя, будьте единодушны и Если твой брат или кто-то другой еще не все думаешь этому человеку просто промолчи и тогда этот человек увидит, что он отец и не прав. Это трудно, гораздо легче обличить, обличить и оскорбить. Поэтому я настоятельно находить компания уметь не развиваться уметь те три этих умения все эти умения вам в вашей дальнейшей жизни какой бы короткой или она не была поэтому я вам советую научитесь у того человека, который все это умеет. И все. Потому что учителя самому обучаться и самому все познавать и видеть какие знания, собирать их по крупицам, это титаничество, которое не каждому по плечу. Но... Вам решанные силы, учитель этим человеком для кого-то я просто бог благодать которая откроет мое узнание будет через них все остальные очень осторожны для человека который будет сознание в первых в очередь этот человек должен быть высоко и духовной личности во вторых этот человек э, Оскорблять себя, в первую очередь, своими поступками, словами и делами. Потому что если человек очень сильный, даже светлый, но ведет неправильный образ жизни, он не сможет на ничему научить, даже если в его словах правда, даже если его ценные, он тебя не научит. И хорош, и плохому. Поэтому нужно смотреть на такого человека, который всем своим доказывает подтверждает э, правоту своего слова. И чтобы не забываться в выборе таких людей, которые, которые могут научить хорошим, нужно иметь открытые глаза и уши, что ты можешь Хоть 50 лет, 55 лет, можешь ходить в храм, креститься, причащаться причищаться, исследоваться, но толк не будет никакого. И считай, что ты на своей жизнь тратил зря. Просто подари в пустоте. Поэтому, друзья, друзья я вам всем рекомендую пересмотреть образ жизни. что если вы этого не знаете то вы не сможете себя исправить, себя исправить. а если вы не исправитесь если вы сами себя сами исправите, с Божьей помощью, то вас ждет печальная участь, когда, где, как, рассказывать, потому что я не ясновидящий, но не Я сатерик, не экстрасенс. Да, я вижу, вижу в живую некоторые вещи, которые не вижу. Но это меня совершенно святым, хорошим человеком это меня не делает. А знаете А потому что я на гордый. Я могу, я могу дождь, когда, когда Насуха. вышел. я это могу. Прикол? Но я все равно всем этом, этих дорог, я все равно остаюсь. А почему вы думаете? Комментируйте это видео, проверивайте его, находясь друзей. Обязательно поощряйте в этом не нуждаюсь. Думайте, пожалуйста, о том, как вы живете, потому что из вас на уровне подсознания в том, что так жить, как они, как они, как вы живете. Дальше просто, потому что это доведет, это может в итоге такая жизнь без исправления, жизнь без созидания. Жизнь без доброты окружается к окружающим окруж... людям. Жизнь может дойти дай... до печального конца. Я сейчас говорю не о что к вам придет и начнет вас наказывать. Я говорю о том, что вы сами можете наказать очень сильно. Водь до того момента, когда вашей шеи за заткнула... петля. Послушай, что вам Бог говорит, потому что Бог никогда не ошибает. Через кого Бог правильно? Святых. А где святые люди? А они вокруг вас. У тебя святой человек. У тебя святой человек. Ты этого не видишь, потому что глаза слепые. И такое ощущение, будто было слепыми глазами. Слава Богу, хотя бы у меня есть ум для того, чтобы знать, поразмыслить над каждым моим словом, для осознать каждое слово и над каждым из таковых парней. Я искренне желаю вашей семье, чтобы в каждом вашем доме, чтобы в кругу ваших друзей была хоть частица в виде вас Я хочу, чтобы все, кто подписывал мой канал, и... подписываться как бы. Если кто-то подписался, то не подписывал. Поэтому таким людям я не желаю, чтобы они были миротворцами спасителями. Какое великое спасение? Это то, который спасает других. Себя это других спасает, человеческие жизни. Это тебе не депутат, не политик и даже не президент. Спаситель. Он спасает человеческие жизни, своей. Как самый черствый, глубокий, разумный человек, которого вас не найдет хотя бы какую-то крупицу благодарности в себе в своем каменном сердце. Как невозможно для тех, кто верит в чудеса.